И прежде, чем мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, поддерживайте нас, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Да. У нас сегодня новый челлендж, который уже все играли, наверное. Кто не знает, это вот. У кого длиннее язык? Лизни челлендж. Итак, мы начнем. Мы будем перевоплощаться. Это не лягушки. Значит, начинаем. Ребята, мы расскажем вам правила упрощенные. Да. У нас есть... Вот такие карточки. Я буду им показывать циферку, они говорить ее, они должны вот там вот эту циферку найти. И кто первый, должен ее языком поймать. Вот так. Да, примерно вот так. Алина выбрала себе красный цвет, да. Сережек выбрала зеленый. Значит, если упадет зеленым, будет Сережка фишка, если красным, Алинкина фишка. У кого больше фишек и больше цифр, тот победил. Такие да. правила игры. давайте начнем. Начинаем. Так. Внимание. Цифра. Один. Yeah. Первый. цифрка под номером один. Каким цветом упала? Красным. Красным. Красный чай. Yeah. Правильно. Отла Отлаживайся туда. Красный. Туда. Отлаживайся туда. А, ты, ты? В стороночку, да-да-да. Yeah. Так. Первый пошел. Mm. Вторая цифра. Вторая циферка у нас внимание. Девять. Ну и Ладно. упала зеленым. Сережа, забирай себе. Следующее. Внимание. Внимание. Цифрка десять. Где она? Вот, вот, она, там, Ты о -о -о. ее украла. Переиграй. Ставь обратно. Следующая циферка. Барабанная дробь. Вот она. Циферка 2. Куда она делась? Зеленым. Сережиком. Опять самое счастливое число, которое сегодня у нас. Циферка 10. Алина. Ситрина, ага, давай быстрее бери, бери себе. Так, уже мало осталось. Цифрка восемь. Быстро начали выбирать оборот. Следующая цифрка. Приготовились. Цифрка пять. Упала на пол? Да. Переигрывайте. Ставь обратно. Я сбил зеленое и переиграл. Чего чего? Я сбил зеленое и переиграл. А, это все меняет. Играем дальше. Следующая циферка. Так я ее Нет, она упала где-то не видно было. Следующая, не мечите. Раз, два, три, циферка. Была 4. Ну классно. что Постройте обратно. Кто говорил? Внимание! Следующая циферка у нас... 6. Сейчас сбил, тесно. Ну, все равно попала Алинке. Потому что красный цвет. Внимательно слушаем. Циферка три где она зелененькая ты показывай на камеру ну да, уже видно сколько. циферка внимание всем циферка четыре и последняя сейчас будем смотреть и последняя циферка. Это циферка 5. Есть. А теперь будем считать. Давай 10, сначала Сережка. 10, 19. Стоп, стоп, стоп. Как 10, 19? 20. Тысяча. 20. 20 Миллион. 8. Нет. 28, Придем. 7. Э, сколько там? У меня 5. 35. 35. Сережа, сколько? А, сумма. А, у меня 35. А у меня... 23. То есть Сережик, как всегда, выиграл. Напишите, ребятка, в комментариях, за кого вы болели. И поддержите лайком. Подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик. И не забывайте о нас, а да. мы не забываем о вас. Ну, мы очень рады, что вы нас смотрите да. нашу маленькую да. Алинку на канале Эллин Стар. Мы весело провели время, хорошо поиграли игру. И всем пока-пока. Всем... Пока-пока.